Нажать на F, активируется смок, типа вот такой вот. Они нихуя не будут видеть, и каким нибудь мудак забежит, сразу спадится, а я его убью. Всем привет, дорогие друзья, с вами Кефап, и со мной снова мой отличный товарищ Вармап. Всем доброго времени суток, друзья. И сегодня вам как никогда повезло попасть на это видео, потому что в нем я собрал самые лучшие моменты из наших каток в Валоранте. Надеюсь, вам все понравится, приятного просмотра. А, ну он убил уже. Да, он там убил нахуй, ну беги оттуда, беги-беги. Слышь! сейчас с ульты бля. Одного! Второго! Ебать третьего! Четвёртого! Четвертого. стоишь спокойно, дура. Что? Пятого! Что наху я, она досидела? У тебя уже есть какой-нибудь? Что? Да у меня произошло? Дебил! Пока не кидай сразу. Я сейчас за собачку за эту разберу. О, кидай, кидай. Да блядь, что им Глянь. Я его Итак, это экстренное включение, хочу сообщить, то, что в следующих нескольких моментах не записался звук, но моменты достаточно толстые, и звук там, в общем-то, не особо нужен, смотрите сами. Там еще один. Да, я слышал, где-то вот тут. Вон он, вон он, сажай! Сажай, сажай его. Я ударил за своих девушек. Я ударил за старелку. Почему он гонится за мной, чтобы он сдал? Че ты как думаешь? А, я думал, он думал, что он вангаматр доставит там джет он он у меня продавался до этого ха ха ха все ладно, нужен рунбор, мне разними мне дай ручку ха ха ха все, в последний раз показываю как играть охуеть ровно меня не убили его нужны сколько их трое? все, тут уже не может быть столько сверху Блять, символ не у меня... У меня комфорт, друзья. Ой, Даган. Ультра... уй. Бешан. У меня уже Ультра... Ультра... Ультра. Ультра... Ультра. Ультра... Ультра... Ультра... У меня просто какая-то хуйня со значками. У тебя способности другие. Да не, я про то, что у меня вместо Фрэнзи значок счета, блядь. Вместо, вместо тяжелого считай этот самый. Ещ Ив. Нет, все нормально, я. Я понял, это пиздец. Все оглушены. А, нет. И больше, мы... и больше, и больше, и больше. Я, я тебя подлечу, подлечу, брат. Я тебя подлечу. Не убивай меня кот. А, где бомба? А там и Ой, бля, как хорошо нахуй. Ха-ха-ха! Хорошо побежал. Я, короче, буду фейковать на Аре. А с хуем с вами попойку да? О, не он нас, не он нас ультой убил. Ты меня стопил. Да мне ли не пофиг на данный момент. Эй, Стоплял. Так что, дорогие друзья, я понимаю ваше недовольство. Вы ждали, наверное, пародию, а я тут снимал какой-то валорант. Ну, в общем-то, пародию пока что заснять не удается. Я всеми силами над этим работаю. Так что, когда сниму, тогда сниму. Уж простите. Спасибо за просмотр, кстати. Все, продолжаем.